Ну и... Чего, ну и... Все, поехали. Бля, за орехами. Ага. Снова погнали. А ты правильно ровненько, да, да. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Холосов. Друзья, Илья Шамшин. Куда подписываться, говорить да. сразу же. Подписываемся здесь. Кнопочки все снизу, ставим лайки, комментарии, пишем, не забываем То есть, друзья, лайки, уведомления, все здесь, давайте, поехали да, Друзья, позади нас жилой комплекс «Аллея парк» Друзья, вы все его прекрасно знаете Сейчас это один из самых недооцененных объектов Почему? Да потому что Потому что на фоне конкурентов он э, намного дешевле да, Если смотреть метр, стоимость за метр квадратный и это все-таки полноценный бизнес-класс. Друзья, это действительно классный комплекс, который находится на равнении и имеет свой бассейн. Друзья, просто стройка ФСЗшная нас не пускает на стройку ни под каким предлогом. Под вот финалочка, поэтому, да, да. да. Уже готова придомовая территория. Уже вот-вот сейчас будет выдача ключей да, собственником. Мы не можем вам показать всю вот эту территорию, красоту бассейна. Многие ее видели многие, многие, видели. многие видели, да. Ну, как бы вот есть такой, знаете момент, когда можно все-таки просочиться туда, сделать видеообзор. Но ну, на сегодняшний день у нас нет такой возможности, поэтому мы приехали показать вам. Это настоящий полноценный бизнес-класс. Давай так, есть аналоги в городе Сочи э, комплексу Алия Парк? Нет? А Слушай, но ну, здесь смотри, мы когда смотрим Алия Парк, мы сразу идем к Сочи Парку и кислород, друзья мои. Но там э, стоимость за метр квадратный немножко выше. Но там, правда, есть льготная э, и субсидированная ипотека. Здесь ее нет. Но если у тебя есть наличка, да даже, в принципе, и без налички. Здесь можно с кайфом залететь в квартиру от 6 миллионов, миллионов 200, рублей. От 6 200, 29 квадратных метров. 29 200. квадратных метров, да, друзья Полноценная мои. однушка. Можно сделать хорошую студию или однушку. Самое главное, комплекс находится на равнине, В шаговой доступности до пляжа Дагомыс, да, ну, до моря, пешком 10-15 минут, 10-15 да. минут, пятерочка рядом. Магазины, столовые, школы, садики, базары, рынки. Базары. Да здесь вообще все, да. ну, полноценно для жизни, Сбербанки. Вот если вы хотите переехать в город Сочи, проживать, да, чувствуя, что вы как бы э, в климате все аккуратненько, все чисто, да, так скажем, что здесь еще? Тепло Да, что, что мне нравится в а, комплексе Алия Парк Когда ты заходишь на территорию комплекса Я здесь был уже неоднократно Ты чувствуешь вот эту мощь, да, которая стоит перед тобой Опять же, друзья мои, здесь блин, нормальный бассейн Который находится посередине вот этих четырех свечек а Сюда заходит коммерция Там есть здание отдельно а, По первому этажу, там уже зашла коммерция То есть уже тендер разыгран Но Самое главное, а не нас... забывай, что сейчас возведут Торговый центр Алия Молл да, Оле Мол будет таким центром протяжения, даже если представить не можете. Плюс-минус такая же история, как у нас с Море Мол, да, с крупным торговым центром на территории Центрального Сочи, друзья мои. Позади нас, вот там видно, здание стоит. Это будет ресторан. Правильно я говорю? Да. ресторан, да. Друзья мои, и здесь еще есть классные перепродажи. Если вы хотите в нормальных квартирах, запрыгнуть по хорошей цене, вот он позади, за нами. Кстати, то, что касается еще самого комплекса, это все-таки полноценный бизнес-класс. Здесь шикарная входная группа. И не стоит забывать то, что потолке здесь 3,10. Она не шикарная, она просто шикарнейшая. Да, да. А, самое главное, скайп. везде есть балкончики, да. А, что здесь? Красивый фасад. Нижние этажи из камня, верхние фасады вентилируемый фасад. А, благоустройство, вот заходишь в места общего пользования, мопы, знаете, вот, ну, они прям вот вылизаны до идеала, вот что могу сказать. То, что касается больших площадей, а это порядка 70 метров, друзья мои, здесь можно по какой-то а, смешной цене забрать 70 метров, я правильно говорю, там да. в районе там 15 500, 16 то есть на эту цену, в принципе, можно рассчитывать. Блин, а это 70 метров, это полноценный бизнес-класс, это Сочи, это, блин, равнина. И знаешь, многие думают и переживают, вот Дагомыс, это где-то деревня далеко. На самом деле, Переехать только в горочку до центрального района Сочи до ЖД-вокзала от аллеи парк ехать 15, 15. Да Какой 15 7-10 минут и вы будете на Горького на ЖД-вокзале зачекайте 10 минут, и вы будете в центре. Очень удобная развязка, все комфортно. Ехать. Знаете, хотите поехать отдохнуть? Поехали в Салахау, по Армавирской поехали. Хотите Там на 3 -3 водопада чуть дальше? Водопада. Да. Аллея Парк именно максимально для жизни. То, что касается инвестиционной привлекательности в этом комплексе, друзья он мои. Он недооценен, да, он сейчас недооценен. Сейчас понятно, что люди будут заходить плавненько на ремонты. Не забываем то, что мы вам ранее говорили про ремонт, да, сделать отельный вариант и будет вам счастье. То, что касается дальнейших перепродаж и стоимости и роста стоимости за метр квадратный, друзья мои, он здесь будет расти. Сейчас тоже здесь утрясаются. Перепродажи, которые есть, их, естественно, с каждым годом станет все меньше и меньше, а комплексов больше не становится. Вот в этом все преимущество. Но даже если просто давай вот из комплексов, из фз комплексов сравним, есть ли аналог Алея Леопарку. Я ни одного аналога не знаю. По такой территории, ну, по такой наполняемости. Да, да. И да. пусть это будет на равнине. В шаговой доступности вся инфраструктура И в пешей доступности будет море Но и, я не знаю но, Наверное, такие. единственное, чем можно сравнить в рамках вот этой локации Это Каравелла Португалии Но каравел Португалии это немножко другая история правильно я говорю там во-первых во площадя их меньше и знаешь это как наверное как какая-то общага которая вот для туристов сдается Переп... только Переп... в сезон да. а, не стоит забывать а, вопрос сезонности в городе сочи если вы хотите зарабатывать на аренде там долгосрочные посуточные, или посуточные, посуточные. посуточные. Парее парк сезонность будет, но она будет прям вот сту... она будет вообще неощутима, потому что комплекс больше предназначен для жизни. Да, давай, что еще мы можем дополнить? Э, я не знаю, камера передает, не передает. Посмотрите э, насаждение в виде изгороди, насадили Туи. Ну и в свое время, конечно, они будут подрастать То есть зелени здесь очень много Парковочных зон много, детских площадок Много, вот максимально Вот что а нужно для жизни Семиэтажная парковка, я как она называется Семиэтажная большая парковочная зона Все под видеонаблюдением а Охранная зона, территория, дети выбежали гулять Никуда никто не убежит, не зайдет Как а... говорится, вор муж Никто же не проберется да, То, что касается бассейна, есть Большая территория, это взрослый бассейн И есть маленькая для маленьких детишек Друзья мои, бассейн здесь действительно классный. И у него форма, интересная, форма интересная. Полукруглая. Не стандартная, не прямоугольная, как у всех, не квадратная. Ну, вот, хотя вы можете представить, какая здесь движуха будет в летний период. Да, вот, блин, ну кайф. Да, да, друзья, поэтому, кому интересен этот проект, вы нам позвоните, напишите. Мы вам дадим цены самые первые по рынку. Да, у нас есть цены очень интересные в районе шести миллионов рублей. Шесть двести по нижним этажам это до четвертого. До четвертого этажа есть и до шестого этажа в зависимости плюс-минус там добавить сто двести тысяч рублей. Грубо говоря, площади 29 квадратных метров. Они все видовые. Есть видом во двор, есть видом в сторону моря, есть где-то на озеленение. Вариантов у нас очень много. В общем, друзья, если вы хотите переехать в город Сочи для жизни, не нужно выбирать какой-то другой комплекс и ехать на гору. Да, правильно, правильно. Нужно вам проживать именно в да, нормальном полноценном комплексе бизнес-класса. Друзья мои, оставайтесь с нами впереди все самое интересное Сочек ДВ самое главное с вами для вас доступным по цене. Доступным по цене. Все, друзья, всем пока! Пока!